Всем привет! Меня зовут Галарут. Сегодня я подготовила крайне невероятную информацию, глобальную по своему значению и масштабную по своему содержанию. Рекомендую присесть. Я буду обеспечивать у вас головокружение, так как приготовила информационную бомбу. В самом центре столицы на Красной площади расположен Мавзолей Ленина. Пост почетного караула у Мавзолея был учрежден с 26 января 1924 года. Нес пост один из самых элитных подразделений вооруженных сил. И караулу мавзолей на протяжении десятилетий являлся неотъемлемым образом государства. На Красной площади лежит непогребенное тело мертвого человека, который охраняли элитные войска как минимум до 1993 года. Если бы новые управленцы, дорвавшиеся до власти, понимали ценность охраняемого объекта, то караул был бы до сих пор. Но им было некогда быть грамотными, нахватали то, что нахватали, и забыли про то, что однажды их спросят законные основания на нахапанные. Давайте разберемся в целом, чего ради почетный караул у зале, что это за сохранность мертвого тела на Красной площади, да и вообще на каком основании проводят действия над трупом человека в противопоставлении канонам церкви и общепринятому образу захоронения. Помните со школьной скамьи, Ленин жил, Ленин жив и Ленин будет жить. Что это? Прописная истина? Пословица, поговорка? Или, может быть, это новая идеология? Почему это выражение нам вбивали в голову как прописную истину? Такой номер или нет? По факту он мертв, но все население страны заставили заучить, что он жив. А после перестройки в школах перестали это проговаривать. И почему после перестройки в школах это перестали проговаривать? Или, быть может, появились заинтересованные, чтобы мы не проговаривали больше эту фразу в школах? Надо полагать, что почетные войска охраняли в лице Ленина именно ценность. Просматривая информацию о почетных караулах других стран, я ознакомилась с их объектами охраны. Дворцы, площади, достопримечательности, музеи с выставками королевских ценностей. И, конечно же, почетный караул Святого Престола в Ватикане. Однозначно идет речь только об охране ценностей. Какую именно ценность представляет Ленин? И почему его не хоронят? Поговорка, что Ленин жив, пропала с обучающей программы. Но факт того, что его по-прежнему не хоронят, по-прежнему говорит о его ценности. В интернете я не увидела ни одной маломальски обоснованной версии, и потому я вам приготовила правовую бомбу. как Российская Федерация, предпринимая невероятные юридические кульбиты, ваучеризация, приватизация, смена законотворчества, смена законотворческих органов, прибегла к смене самих названий и союза и республики, притянув право преемства, право продолжательства, подменяя понятия, используя систему предложений и оферт, выплачивая долги за СССР, даже притянула в обиход автоматическое присвоение некого гражданства Российской Федерации, гражданам СССР. Изъяла документы и многое другое, но никак не может стать собственником, не может заполучить землю в собственность, не может менять границы, не может принимать обособленные законы по-прежнему даже согласно ее же собственным правовым нормам, у нее нет граждан РФ, нет органов, а есть лишь лица, замещающие государственные должности. В общем-то, ВОЗ и ныне там, и юридические кульбиты не помогают. Почему иноземцы также чинят нам юридические оказии много лет? Чем надо? Что у них не срастается? Не хватает сил, средств, мозгов и все время выдумывают какие-то планы, растянутые во времени, например, план Далиса. Они что, не могут поставить сразу точку в вопросе? Я думаю, физически могут, но, видимо, что-то мешает. Зачем они используют оферты, схемы, подлоги, растление, дебилизацию населения, сокращение численности граждан и другие низменные приемчики? Зачем они впаривают нам свою юрисдикцию? Очевидно, чтобы мы жили по их правилам, но ведь правила можно было бы изменить внутри системы. Это же было бы логично. Есть система, входишь в нее, меняешь и все становится по-другому. И гораздо сложнее нахлобучить юрисдикцию сверху на уже устоявшиеся устои и законы. Это же огромное количество времени, пока всех убедишь, что теперь пришлый закон является законом. И что местные законы и обычаи соблюдать не надо. Но на нашем примере мы видим как минимум 30-летний срок такого впаривания. Зачем они подпольно внедряют нашим людям в нашей замкнутой системе перестройку, приватизацию и другие замуты? Да потому что в рамках нашего права у них доступ закрыт. И единственный способ убедить нас, что нашего правового поля просто нет. А есть их правила, мол, подчиняйтесь им. Ведь проще же было бы в рамках государственного права перепрописать законы внутри. Было бы и эффективнее, и быстрее. И не нужны были бы многолетние планы по захвату. Думаю, Горбачев бы прописал им все, что нужно. Ответ один. Они не могут изменить наше правовое поле. И потому им надо его замолчать, сделать вид, что его нет. И если у граждан СССР не будет вопросов, то по обычаю последующие поколения будут просто жить уже по новым внедренным правилам. НАТО, он же Римский клуб, это одни и те же выходцы, действуют достаточно открыто и жестко. И тютюкать с нами несколько десятилетий явно не их самоцель. Обратите внимание на название Римский клуб. Внедряют всем морское право, но сами назвались по созвучию с римским правом. Помимо этого, они же создали и социалистический кружок. И принципы работы те же самые. Мировой глобализм, все время ходит вокруг до да около, подменяя понятия и присваивая себе иллюзию владения. Могли бы решить вопрос, я вас уверяю, давно бы решили его. А может у них связаны руки? А если связаны, то чем? Мало того, что не мировые, не местные, разномастные не могут забрать власть юридически, не могут стать легитимными, так еще и по нарастающей в мировом масштабе. Возник вопрос кризиса легитимизации всего имущества планеты. Как выражаются эксперты, что сейчас нет механизма этой самой легитимации имущества, а, соответственно, легитимации власти. По-русски они просто подтвердить не могут, кто что где взял и чем это обеспечено. Власть – это владение имуществом государством, юридически обоснованное. То есть мое владение домом – это моя власть. Вспомните тот же самый процесс, Березовский-Абрамович, когда оба не смогли подтвердить легитимацию имущества, оспариваемого в суде. Я уже говорила, между национальными корпорациями по морскому праву и государственным правом есть одно маленькое различие громаднейшего значения. Государство принадлежит собственнику, а корпорация захватывает управление у собственника. При этом корпус переводится как «физическое обладание». Итак, в прошлом ролике мы добрались до правоспособности человека. По сути, это основа гражданства. Если есть право на обладание общего имущества, то оно зафиксировано как «гражданство». В ролике я дала четкую градацию кто есть кто. Повторять не буду. Кому интересно, посмотрите ролик под названием фио iof Итак, к разбору. Самое ценное самое дорогое, что есть в нашей жизни из перечня имуществ, это наша земля. И, соответственно, право на нее. Если посмотрим на времена Петра, то, согласно табелю о рангах имущественные титулы, присваивались по шести разным основаниям. По крови по наследству, по личному указу императора, согласно наградам, заслугам и другое. По сути дела разбивается на два вида оснований – право крови и право почвы. По сути, это все то, на чем основано и современные законодательства, но под новыми названиями. И если всмотреться в табель о рангах, то это та же самая преобразованная гражданско-правовая система. В 1845 году в Российской империи велась разработка гражданского уложения под руководством Спиранского. За основу разработки взято римское право, буржуазное право, и часть оного как раз и была в дальнейшем реализована Лениным. Для тех, кто утверждает, что в России не было римского права, что у нас было только советское право, сообщаю, что ученические годы дворянина Ленина с 1879 года проходили в тот период, когда советского права еще в помине не было. А Сталин получал образование в православной духовной семинарии. И, как вы понимаете, тоже не проходил никакое советское право. Делаем вывод. Преобразование правовой системы из римско-имперской в советскую происходило только из тех знаний, которые были доступны Ленину и Сталину. Основа для гражданства была взята в римском праве на основе которого положена имущественная принадлежность к государству. Потому могу сказать, что система Капитус Диминутио была и при Петре I. Просто называлась по-иному. В частности, Капитус Диминутио минима относились дворяне и почетные граждане, лица неподдатного состояния. Они обладали свободой передвижения и бессрочными паспортами для проживания на всей территории империи. К капитус деминотия медиа относились мещане и крестьяне, лица поддатного состояния. Они не обладали привилегиями дворян и почетных граждан. В зависимости от статуса подданных в законодательстве предусматривались существенные различия прав и обязанностей. Надо понимать, что был и государь-император, и подданный, обладаемый имущественным правом. И при наличии у человека имущественного титула, будь он либо дворянин, либо почетный гражданин, но они все равно не были ровнее Петру, так как Петр – это носитель власти, суверен собственник, и потому мог менять законодательство, преобразовывать его или переименовывать по своему усмотрению. Его слово – закон. А люди, обладаемые имущественным правом, пользовались своими привилегиями внутри гражданско правовой системы. В самой гражданско правовой системе при Петре было гораздо меньше участников в статусе «минима» и «медиа», но большинство общества оставалось бесправными с дивинутию максима, то есть лица без имущественного титула, без гражданства и без свободы. От Петра титул государя-императора в итоге перешел Николаю II. Вот именно этот период нам сейчас и нужен. Итак, государь-император Николай II, суверен, имеет длиннющий титул, и титул, еще раз повторюсь, это принадлежность к определенному имуществу. И это имущество перечислено как раз в титуле. Императоры самодержат Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Сибирский, Херсонеса Таврического, Грузинский, Государь Псковский, Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский. Весь зачитывать не буду, потому что титул длиннющий. 2 марта 1917 года Николай II, государь-император-суверен, отрекся от престола в пользу брата Михаила. А он, в свою очередь, 3 марта 1917 года отрекся в пользу верховной власти через решение учредительного собрания как представителей народа. То есть имущественное право суверена-носителя власти множественных местностей переходит от Михаила через учредительное собрание Через представителей народа, но переходит кому? Учредительному собранию? Вроде нет, давайте разберемся, кому же переходит власть. Зачитаем текст отречения, значимые куски. Я принял твердое решение в том лишь случае восприять верховную власть, если таковая будет воля народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием через представителей своих в учредительном собрании, установить образ правления и новые основные законы государства российского. В этой части трактуется восприятие и, следовательно, подчинение верховной власти, то есть сложение правомочия перед верховной властью, кому бы она ни принадлежала в итоге. И кто бы ни был этот носитель верховной власти, он примет имперское наследие, имперский престол и суверенитет как верховенство власти. Верховенство власти перейдет путем всенародного голосования через представителей от народа в учредительном собрании, где форму правления и законы установят, видимо, эти самые представители народа. Значит, в итоге верховная императорская власть перейдет кому-то из представителей. Далее. «Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан державы российской подчиниться Временному правительству» по почину Государственной Думы, возникшему со всей полнотой власти, до того, как созданное в кратчайший срок на основании всеобщего прямого равного и тайного голосования учредительное собрание своим решением об образе правления, выразит волю народа. Эта часть призывает граждан подчиниться Временному правительству. О каких гражданах идет речь? Очевидно, о гражданах Российской империи, так как декрет о российском гражданстве появился только через... Год 5 апреля 1918 года. И потому Михаил обращался к гражданам Российской империи. Мол, ребятушки, власть передаю, смиритесь, подчинитесь. Далее проходит первый Всероссийский съезд Советов с 3 по 24 июня 1917 года. По сути, в качестве Всероссийского совещания Советов, на котором происходит обсуждение образа государства. Через 4 месяца, 24-25 октября 1917 года, проходит второй Всероссийский съезд Советов. Стенографический отчет в сети «Скачать» либо невозможно, либо скачивается по содержанию всего 6 страниц. В общем-то, начало и конец. Но не на ту нарвались? Я нашла его в частной коллекции и могу представить вам его содержание. На нем провозгласили установление в стране власти Советов. Раз. Отдельные отрасли государственной жизни поручены комиссиям, 2. А правительственная власть принадлежит, согласно протоколу, коллегии председателей народных комиссаров, 3. А также контроль за деятельностью возложен на Всероссийский съезд и Центральный исполнительный комитет. Забегая вперед, могу сказать, что когда правоведы сейчас изучают гражданское право того времени, то все ищут иерархию, кто кому подчинен. Но из моих изучений получается, что это сообщающиеся сосуды. Не было главного. Это была циклическая система. Все государственные органы зависели друг от друга. Это была зацикленная система исполнения и контроля. Теперь я вас ознакомлю со списком Советом народных комиссаров, кто стоял во главе государства. Ленин, Рыков, Милютин, Шляпников, Антонов, Крыленко, Дыбенко, Нагин, Луначарский, Степанов, Троцкий, Ломов, Теодорович, Глебов и Сталин. Еще раз читаем. Правительственная власть принадлежит коллегии председателей. Но в этом списке только против двух фамилий стоит слово «председатель». Это Ленин и Сталин. Далее предлагаю разобрать, что такое слово «коллегия», потому как правительственная власть в данном случае принадлежит именно коллегии председателей. Что такое коллегия? Коллегиум, по сути, это объединение людей для управления в совокупности своего права. Латинское слово заимствовано из римского права. Все парламенты мира имеют двухпалатную систему. Парламент выполняет функции парламентера. Это есть не что иное, как посредническая деятельность между собственником и несобственником. Выполняет функцию оглашения и исполнения требований собственника. Парламент состоит из верхней и нижней палаты. Верхняя палата выражает интересы собственника, нижняя – уполномочена для решения вопросов уже внутри государственной структуры, согласно воле собственника. Информацию о парламенте, где палаты равноправны, я не нашла. Сами палаты различаются тем, что имущественное право принадлежит только верхней. Рассмотрим для примера парламент Англии. Палата лордов и палата общин. В палате лордов членство передается по наследству. Они называются перами, а вся земля в Англии принадлежит королеве и этим самым перам. Все население именно у них арендует землю, а потому и недвижимость, которая расположена на этой земле, так как недвижимость от земли неотделима. Вторая палата – это палата общин, в которую делегаты избираются из числа рыцарей и горожан. Ранее представители духовенства также приглашали участвовать в работе палаты общин в нижней палате, но они не вызывали особого энтузиазма и вскоре их перестали приглашать. Капитус диминутио минима это верхняя палата. Капитус диминутио медиа это нижняя палата в своем красочном проявлении. Правит балом наследственное римское право, но те, кто не наделены правом, живут по морскому, торговому, пиратскому праву или по тем нормам, которые диктует собственник, а точнее верхняя палата. То есть палата лордов это совокупность голосов Собственника. Вторая палата общин представляет совокупность жителей. А коллегия это совокупность палат, представляющая и тех, и других. Вернемся к документу второго Всероссийского съезда. Итак, наша коллегия состоит тоже из двух составляющих: председатель совета Владимир Ульянов и председатель по делам национальностей Джугашвили. Совет это социалистическая семья. И Ульянов по отношению к ней, Патрио патрум, А председатель по делам национальности – это председатель по делам общин. Старейшина. Наша коллегия состоит тоже из двух составляющих. Сталин – председатель по делам национальностей, то есть председатель палаты общин ну или совета общин старейшина, а Ленин – соответственно, председатель палаты лордов. Тот же самый вывод следует из самой структуры организации собрания. Председатель наделяется полномочиями всего собрания. А согласно отречении Михаила, то и правомочием государя-императора. Поэтому Ленин – лендлорд, носитель имущественного права всего наследия Российской империи. Единственное, что отличает его от императора в привычном смысле слова – это отсутствие проговаривания титула. И как носитель имущественного права Ленин вправе изменять систему, определять ее составные, назначать органы и контроль за ними. В года был издан декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов, в котором в статье 2 трактует, что устанавливается одно общее для всего населения России наименование граждан Российской Республики. 5 января 2018 года было проведено учредительное собрание для определения судьбы России. До конца собрания досидели не все, но в итоге заседание утвердило следующее. Первое. Национализировало землю второе призвало к заключению мирного договора, и третье провозгласило Россию Федеративной Демократической Республикой. При этом собрание отказалось рассматривать декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, которая наделяла бы Советы Рабочих и Крестьянских Депутатов государственной властью, то есть приняли почти все подготовленные накануне изменения как основу бытия. Далее 6 января приняли декрет в ЦИК о распуске, учредительного собрания. Дело сделано. После второго съезда появилось выражение "Завет Ленина", "Завет Ельцича". Еще одно правовое крылатое выражение, которое воспринимается сейчас нами как нечто мифическое. Третий последующий съезд подтвердил единовластие советов. На нем же 10 июля 18 года приняли Конституцию РСФСР, где четко зафиксировано активное и пассивное избирательное право, что соотносится только с наличием правового статуса и наличием имущественного права. Обратите внимание, что на самом съезде часть делегатов обладала решающим голосом, а треть только совещательным голосом. И это опять же упирается в имущественное право. В Конституции дублем были отображены принятые законы со второго съезда, и экспоприация, и закон о запрете тайной дипломатии, и закон о земле, о мире и другие. И была в ней же прописана структура представительской, законодательной, исполнительной и судебной власти, как основу действия правовой системы. Ленин обозначил структуру правительства, наделил их функциональными обязанностями, делегировал полномочия. Определил способ введения законов в жизнь и способы их контроля. Он создал советскую систему. Я, мол, как носитель власти, делегирую в рамках советов исполнять принятые законы в таком-то виде и контролировать деятельность таким-то способом. Если вы посмотрите в разрезе времени, то увидите, что каждая последующая конституция стала лишь пролонгацией прежней. И видоизменялась она лишь в рамках уже установленных правовых границ потому и говорят, что последующая Конституция не должна противоречить предыдущей. Нельзя выдумать новую ветку права и запустить ее в систему. Я вот о чем. До учредительного собрания совета носили временный характер. После учредительного собрания формулировку скорректировали, и Совет стал постоянным органом. Самые важные законы Декрет о мире и Декрет о земле были приняты на Втором съезде. Учредительное собрание стало закрепляющим событием этой формы управления. Ленин стал носителем государственной имперской власти по воле Михаила и по воле решения съезда. И в момент утверждения его председателем он стал сувереном. Правительственный орган сформирован, полномочия прописаны, органы контроля определены. А еще у Ленина есть теперь коллега Иосиф Виссарионович. И в рамках второго съезда за ним также определены собственные рамки полномочий. Председатель по делам национальностей. То есть это та же двухпалатная система парламента. И она была соблюдена. Палата лордов, палата общин. В советской системе это звучало как Совет Союза Верховного Совета и Совет Национальностей Верховного Совета. То есть один собственник, носитель права, Второй – внутрисистемный администратор государства. И действует второй только в рамках определенных собственникам. Ленин подписал декрет о земле, который отменил частную собственность на землю и ее недра, объявил их общенародным достоянием и прописал лишь право пользования, владения и распоряжения на безвозмездной основе бывшие помещичьи, удельные, монастырские, церковные земли со всем инвентарем и постройками передавались в распоряжение волосных земельных комитетов и уездных советов крестьянских депутатов и распределялись между всеми гражданами, которые желали обрабатывать ее своим трудом единолично. На основании этого документа до сих пор нет продажи вовне государства, а сдачу земель оформляют только в аренду и внутри государства тоже продажи нету. Но простой народ развели на новые незнакомые слова, и по факту в свидетельстве стоит право собственности. Не личное имущество, не личная собственность, а право собственности. А это и есть не что иное, как право владения. Напридумывали разные схемы, и дурачат нас, и сами себя. По законам СССР можно было купить только дом, и формулировка в договоре значилась купля-продажа дома с прилегающим к нему участком земли. А теперь формулировка в договоре стоит купля-продажа земельного участка с расположенным на нем домом. В первом случае было личное имущество, во втором типа аренда участка, записанная как право собственности, с расположенным на нем домом. Если почитаете законодательство Российской Федерации относительно недвижимости то сначала в статьях идет сказ, что такое собственность, а уже в следующей статье речь идет о том, что вы приобретаете право собственности. Но нигде не сказано, что такое право собственности. Как будто бы пропустили статью между ними. Конституция 1918 года была переходной. Об этом свидетельствует ее статья 9. В 1922 году образовался союз. Потребовалась новая конституция по этому поводу. Но принять конституцию в 1924 году по случаю создания Союза СССР не успели. Так как 21 января 1924 года за 10 дней до принятия конституции Ленин умер. 31 января 1924 года конституцию СССР принимали уже без Ленина, без председателя правительства. Ну и как же быть? Итак, есть носитель имперской власти, есть сформированное им правительство, есть буржуа, которые никогда не отступятся от своего, есть базовое образование, полученное в духовной семинарии, я сейчас о Сталине, и есть римское право как основа его обучения. А точнее требуется в этом случае Наследственное право. Как сделать финт правовыми ушами, чтобы законы никто не мог отменить? И как законсервировать принятые законы как аксиому, как эталон, как постулат чтобы вопрос наследия советского государства не переиграли ни наследники, ни закордонные пираты? Как сделать так? Сразу задам вопрос. Следующий председатель, который заступил на пост Ленина, кем бы он ни был, стал ли он носителем имперской власти? Как думаете? Давайте представим компанию, в которой собственник, он же и директор, вдруг умер. Так вот вопрос будет заключаться в следующем. Как часто после смерти собственника новый директор становится собственником? Ну, конечно, нет. Так как компанию унаследует семья и новый директор, в принципе, может быть только директором, только если это будет угодно наследникам. Детей у Ленина не было, была только жена. Для разрешения вопроса «что же делать?» предлагаю повторить выводы из последнего ролика, которые сейчас крайне необходимы. При рождении человека сначала выдают справку о рождении с указанием «живорожденный» в нем Имущественные регалии имеются только у родителей. Затем мама, папа забирают ребенка из роддома, и лишь спустя несколько дней происходит регистрация имущественного права, то есть рождение гражданина путем регистрации в органах ЗАГС, по факту которого выдают свидетельство о рождении гражданина. Лично мое свидетельство о рождении выдано мне в трехлетнем возрасте. То же самое происходит после смерти человека. Сначала фиксация смерти, как естественного процесса, по документу, который носит название «Медицинское свидетельство о смерти», выданное моргом. На основании этого медицинского свидетельства происходит захоронение тела, а уже потом родственники оформляют свидетельство о смерти в органах ЗАГС и срок обращения определен в Российской Федерации 6 месяцев. Тем, кто утверждает, что захоронение возможно лишь после получения свидетельства о смерти из ЗАГСа, предлагаю сначала изучить законодательство и практику. У меня был опыт захоронения, при этом у меня все документы на умершего остались на руках. И паспорт умершего, и медицинское свидетельство о смерти умершего, и свидетельство о смерти из органов ЗАГС. И свидетельство о смерти ЗАГС я получила спустя Пять месяцев после смерти человека. Итак, смерть человека отлично от смерти гражданина. Но лучше произносить не смерть гражданина, а гражданская смерть. Если мы будем называть смерть гражданина как гражданскую смерть, я думаю, что вам это даст более полное понимание, потому как более правильно называется как гражданская смерть. Человеками являются все от природы. А вот гражданами являются далеко не все. Ранее на Руси, когда умирал человек, то не говорили «умер» или «наступила смерть», а говорили «усоп», «усопший». Слово же «смерть» на Руси обозначало «крестьянина». Согласно русской правде, это особая категория населения. Изначально крестьяне были свободны, а потом стали называться смердами. Крестьяне, наделенные земельным участком из категории «свободных земель», имел статус капитус диминутео минима крестьянин имевший надел государевой земли и плативший оброк относился капитус диминутео медиа а крестьянин без земли но который нанимался в качестве батрака относился по статусу к капитус диминутео максима смерды находились в прямой зависимости от князя раб вещь и потому смерть – это юридический термин, обозначающий переход из субъекта в объект потеря юридического титула. И потому под словом «смерть» стоит предполагать только гражданскую смерть. Смерть! От смерта слышу! Холоп! В СССР, так как все были гражданами, то смерть человека – и гражданская смерть обозначала одно и то же. За долгое время использования этих понятий как единое целое стало нами восприниматься как одно и то же. И потому в обиходе гражданская смерть воспринимается нами как смерть человека. Далее. Мы вплотную подошли к вопросу, почему Ленина не хоронят. Правоспособность личности, будь то император или гражданин, по закону римского права сохраняется как минимум до определения наследников. Обычно это происходит. Смерть человека, диагноз смерти, фиксация смерти документально, похороны, а затем фиксация смерти гражданина, то есть прекращение правоспособности самой личности через ЗАГС. То есть, по сути дела, ЗАГС проводит передачу наследственного права через переписывание имущества на кого-то другого, на наследников. В данном конкретном случае с Лениным произошла только фиксация смерти человека. И дальше ни туда, ни сюда. Диагноза вроде нет. Тело не захоронено. Процесс разложения тела остановлен. И свидетельство о смерти Ленина через ЗАГС не оформлялось. Документы касаемо смерти Ленина засекречены на 75 лет. Власти за официальную версию выдали, что народ якобы не захотел прощаться с Лениным, как будто бы пошли письма тысячами со всей России и как будто бы под воздействием обращающихся было принято решение забальзамировать Ленина и сохранить тело в нетленном виде. Сначала вроде как на время, потом еще на время, так век и прошел. Давайте воссоздадим картину. Умер народный лидер Народ печален, но вдруг народ со всей страны начал требовать отмену захоронения. Для того, чтобы просить такое, во-первых, требуется прецедент. Нужно видеть аналогичное перед глазами. У нас вроде такого прецедента нет. Неужели сразу у тысячи людей одномоментно возникла уникальная мысль о новом виде захоронения тела, хотя эта э, фраза сюда не очень подходит, о новом виде сохранения тела? Да быть такого не может. Это противоречит и принятому мирскому укладу, и церковным традициям. А давайте представим смерть лидера в текущей ситуации. Например, Ельцина. Вот на данный момент у нас уже есть прецедент сохранения тела лидера в мавзолее на Красной площади. Вот я у вас спрашиваю, у кого-нибудь мелькнула мысль о том, что Ельцина надо положить в мавзолей? Ну, хоть кому-то пришла такая мысль? Где эти тысячи писем? Я не верю, что у Ельца не было приверженцев и поклонников. Вряд ли такие мысли появились у вас в голове и вряд ли не появились у его поклонников. А вот вопрос «Зачем? Для чего?» Я уверена, пронеслось в вашем мозгу. Так вот, наше мировосприятие на новую тематику одинаково. Что сейчас? Что тогда? Отсюда следует вопрос. Вы правда думаете, что Ленина сохранили по просьбе трудящихся? И только потому, что он национальный лидер. По сути, ситуация была уникальна. Ленин умер, но погребения не было. Гражданская смерть не состоялась. Наследники не определены. Как я уже сказала, детей у Ленина не было. Наследницей была только Надежда Константиновна, которую несколько позже отравили. И потому говорилки «Ленин живее всех живых» и Ленин жил, Ленин жив, и Ленин будет жить, заучивали на уроках все ученики школы СССР, так как гражданской смерти Ленина не случилось, и мы до сих пор находимся в его правоспособности. Существует право мертвой руки, и Сталин, думаю, в силу своего образования мог организовать себя наследником имперской власти. И надо понимать, что это возможность не закрыто. По настоящий день. Посмотрите на королевские семьи по всему миру. Как они носятся со своими наследниками. Наследники не получились, а они все равно и холят и лелеют, понимая, что это наследники их империи. Думаете, это нас не касается? Я уверена, что вы встречали такую информацию, когда представлялся на смертном одре монарх, в его постели собиралась вся семья или бояре-дворяне. И на кого укажет перст, тот и новый монарх или правитель. Также я думаю, что вы встречали фразу, что хоронящий наследует. Возможно, по этой причине Сталин сообщил Троцкому другую дату смерти Ленина. И по этой причине Троцкий не смог приехать вовремя. Из всего того, что я сказала, я думаю, что вы уже понимаете, почему у Мавзолея нес службу почетный караул элитных войск СССР потому как охраняли самые ценные носителя имперской власти. А в 1993 году перестали это делать. Видимо, решили, что все уже поделено и пройдено. Или же просто снимают максимальное внимание с мавзолея. Но не тут-то было. Я думаю, гений Сталина заключался в том, что он законсервировал право от посягательств извне. Ленин, как носитель права, выразил свою волю конкретно и запретил продажу земли. И потому капиталистические орлы кружат над добычей и так и остаются несолоно хлебавши. Сталин же в рамках своих полномочий, как распорядитель в правомочии председателя Совета национальностей, зафиксировал гражданство за каждым человеком внутри страны. Ленин был председателем Совета комиссаров и РСФСР, и СССР, изложил законы на бумаге, на основании которых были сформированы конституции СССР 1924 года и РСФСР 1925 года, и потому эти конституции не могли принять без него, а зная римские законы, воспользовались нормами наследственного права. Имперская правоспособность Ленина хранится в Мавзолее. Вы помните, с какой частотой возникает тема захоронения Ленина? А помните, с какого периода? С 1991 года Сталин, насколько я помню, никогда не посягал на реформу касаемо земли, потому как это не его компетенция. Сталин глава в рамках созданной системы. Вертикаль власти в разрезе времени сейчас затрагивать не буду, но по факту каждое последующее правительство действовало только в рамках созданных Лениным. Были ответственные лица, были полномочия, но не было перехода права титула. Теперь разберем фразу «Народ – источник власти». С момента определения Лениным, что землю продавать нельзя, что земля – это достояние народа, а народ теперь носит название граждане согласно декрету 1917 года, а далее подкреплено Законом о гражданстве 1938 года, изданным Сталиным, который закрепил форму гражданства и основание его приобретения. А далее прописали фразу, что «Народ – источник власти». Это следует понимать так. Собственник государства Ленин определил в пользование, во владение, свое имущество народу через гражданство. То есть те, кто имел гражданство, причастен именно к этой земле. То есть свою власть над имуществом государством распределил между гражданами, зафиксированную через юридическую связь. И потому граждане СССР являются вечными владельцами. И земля передавалась в вечное пользование и гражданам, и объединением граждан, например, колхозам. И право у вас есть по настоящее время, если вы от него не отказались сами через приватизацию. Пользователь – это и есть владелец. В настоящий момент никто не имеет права решения о продаже земли. Ни один созданный орган. И потому сделки с отчуждением земли незаконны согласно декрета о земле. Теперь вернемся к вопросу о легитимации имущества и в рамках государства, и в рамках мирового масштаба. Помните, с какого инцидента началась Первая мировая война? Непосредственным поводом начала военных действий принято считать убийство в Сараево эргерцога Франца Фердинанда, наследника испанской короны, сербским националистам. Это курс школьной истории. Но ну, убили и убили, при чем здесь мировая война? Да потому как он являлся носителем имущественного права, и у него не было наследников. Вдруг появилось бесхозное имущество испанской короны, которое можно завоевать, либо договориться между остальными собственниками. Особо одаренный, я сейчас про Британию, через Муссолини разожгла войну. Этим самым она решала сразу несколько вопросов. Во-первых, для понаживы поставкой оружия, усилением своей экономики, Целью было рассорить сильнейшую на тот момент Германию с Россией. Появился шанс разрушить Австро-Венгерскую и Османскую империю. И прекрасная возможность поучаствовать в перекрое территории Европы. Хотя Муссолини изначально был приверженцем коммунистической идеи. И когда часть, огромная часть испанской короны осталась без собственника, то налетели шакалы. Вы видели, что было дальше? Задвигали идеологическое обоснование Сгубили массу народа, а банально за имущество, за власть над ним. Первая мировая была, по сути, империалистической войной. Британия втащила в войну и Германию, которая не прочь была нарастить территории за счет земель австро-венгерских и земель Франции. Но по итогам Версальского договора имущество было поделено, а Германии в итоге ничего не досталось. Спорные территории между ними есть до сих пор. Зато германская экономика была нейтрализована. Ссора с Россией состоялась, хотя за пару лет до этого Георг V, Николай II и французские власти подписали мирный договор. Прием сохранения тела до определения наследника был подсмотрен у римских цезарей. Мавзолей получили большое распространение именно в Древнем Риме. Мавзолей Августа, Адриана, Мавзолей Галы Плацидии, Мавзолей Юлиев, Сен-Реми де Прованс, Лик Цезарей. А по-нашему царей после смерти причислялся к пантеону богов, и потому божественное право, право, написанное богами, есть не что иное, как римское право урожденных патрициев. Передавайте привет всем, кто несет пургу про божественное право. Они даже не поняли, что первоисточником церковного права является божественная воля основателя церкви. Снабдили пасту своими юридическими препонами – и преподнесли как веление высшего разума. Хотя если вы у них станете спрашивать, что есть высший разум, я думаю, ответ оставит вас как минимум в недоумении. Канонизация, возведение в пантон богов, которым пользовались и римские императоры, достаточно распространенный процесс. И московский патриарх в 2018 году возжелали канонизировать вождя мирового пролетариата. А хоронящий наследует вам рассказать что последует дальше или сами догадайтесь как я понимаю юридически прописанных сроков захоронения тела не существует скорее всего этот параметр регулируется естественными процессами разложения а если провести бальзамирование то видимо срока нет согласно принципу хоороящей наследует ельцин хоронил путин а ельцин принимал участие в приватизации конечно он же понахапал а понахапать можно было только после приватизации. А Путин, конечно, он сам признался об этом в интервью 2018 года. Им подсунули программку на гласаксы и развели их как туземцев на бусике. И что же тогда было унаследовано? И почему в отношении президента проводится так называемая инаугурация? И по отношению к Ельцину, и по отношению к Путину а инаугурация является ничем иным, как коронация императора. И проходит она в тронном зале. Посеньки шапка-то, ваша ли? Свистите своих юристов на палубу, спросите с них, что же они так откровенно подставляют вас. Играют в поддавки с юристами мады и надтуда. Как я понимаю, у президентов нет даже права владения на землю. Чем обладают по настоящее время граждане СССР? Интересно стало ли понятно самопровозглашенным, почему у них отнимают имущество некая зарубежная элитка? Потому что нарушен механизм с 1992 года легализации обладательства приватизированного имущества. Этот механизм легализации слетел, а потом выперли как локомотив на эмоциях от вашей офигенности, и умности, от самообхвалства что вы были в нужное время в нужном месте. И это место было отмечено крестиком. И когда они там появились, ловушка захлопнулась. На заупокойной литургии Ельцина было произнесено не раб Божий, а первый президент России Борис Николаевич Ельцин. Чем подчеркивалось, что президент равнозначен монарху, потому как был произнесен титул и отчество. Что соответствовало формуле возношения имени монарха и членов царствующего дома до отречения Николая II. Я уже вам рассказывала, насколько важно отчество и его написание в документах. Потому что Ленин – это, в общем-то, не человек, это не какая-то личность из истории, это способ организации народного хозяйства. Бывает собственность народная, а бывает она олигархическая. Вот народная собственность показывает вот такие результаты, олигархическая вот такие результаты. Так вот те, кто получил собственность в 1991 году, хотели бы вместе с Лениным захоронить вопрос о том, откуда у них эта собственность взялась. Потому что каждый раз, направляясь в Кремль на заседание там, РСПП какой-нибудь или встречу олигархов, эти люди, владеющие тем, что было создано не ими, а общенародным трудом, видят перед глазами живой упрек, напоминание о том, откуда все, что у них в карманах есть, взялось они и с чем хотят срастить. Вот две эпохи, вычеркиваем, 70 лет, что остается? Да? Они что хотят прыг... прыгнуть обратно в мракобесие, в деградацию, Но где ничего. автоматически были бы восстановлены сословия, эксплуатация человеком человека, неравенство, которое позволяло бы одним ездить на мерседесах, а другим ходить пешком. Один бы человек был тварью дрожащей, а другой был бы правым имеющим. Имеет ли э, Ленин это социальная справедливость, правильно? Имеет ли э, социальная справедливость отношение к телу Ленина, который сейчас на Красной площади? Безусловно, я же сказал, что это символ организации общества и производства. Социальная справедливость не берется из воздуха. Это производная от способа организации производства. Мы простые граждане, которым ну, вряд ли когда-то представится возможность что-нибудь перезахоронить и перестроить, конечно, можем. Но капитал... Никогда не смириться с нахождением Ленина на Красной площади. Потому что Ленин был одним из них. В отличие, скажем, от простолюдина Сталина, он также как Кастро или Чегевара принадлежал к этому сословию. Он мог пойти по карьерной лестнице, стать депутатом Государственной Думы от фракции ЛДПР, зарабатывать большие деньги, сделать карьеру в чиновничестве, стать адвокатом престижным, зарабатывать много денег и вписаться в вашу золотую реальность. Но он пошел, как Прометей. О захоронении Ленина вопрос стал подниматься с 1991 года. Сразу после августовского путча, а точнее 2 сентября 1991 года, мэр Питера Собчак после захвата или якобы передачи власти от одних к другим вдруг предложил захоронение. А к концу ваучеризации 10 октября 1993 года последовало повторное предложение о захоронении вождя только уже от мэра Москвы Лужкова. В апреле 1997 года о том же высказался и Борис Николаевич Ельцин, но Госдума поставила его на место специальным заявлением. Зачитываю текст. Это заявление несостоятельно, ибо при всех конституционных полномочиях президента Российской Федерации он не вправе это делать. Это лишь подтверждает мое расследование. Президент Российской Федерации не имеет права хоронить Ленина. И, видимо, это не вправе и унаследовал Путин. Мне кажется, уже пора бы прибегнуть к знаниям и к юридическому. Сегодня на InfoWars вышла статья Майкла Снайдера с заголовком «Доказательство, что элитам на самом деле нужно глобальное общество, не обладающее имуществом, правом на личную жизнь и свободой». Попробуйте определить. Ленин жив? Ленин умер? Или, может быть, Ленин усоп, но не умер? А? Если очень долго скрестить в двери мавзолея, то этого товарища можно и разбудить ненароком, понимаете? Итак, мы находимся в зацикленной гражданско правовой системе с запечатанным имуществом для сохранности. Консерва. Применен юридический прием от толпы властных и желающих прибрать государство. За народом в лице граждан СССР зафиксировано «вечное владение». Из них часть по незнанию отказалась от имущества через приватизацию и ваучеризацию, а часть скоро заявит свои права. И я в следующем видео покажу пару статей, которые помогут вам соориентироваться, как это сделать. Ветка наследования законсервирована. Землю продавать нельзя, но согласно завету Ильича, можно поднять организационную структуру внутри государства и действовать согласно Конституции и Гражданского кодекса. И напоследок. Документы о смерти Ленина находятся под грифом «Совершенно секретно» до 1999 года. Срок вышел. После августовского путча, помимо предложения Собчаком захоронить Ленина, некий гражданин, сейчас не скажу его имя, не помню, в 1991 году, я думаю, что информацию найдете без труда в интернете, был допущен в архив для знакомства с документами о смерти Ленина. Но о чем еще думать в такой-то период? путь, в стране беспорядок, а кто-то возжелал ознакомиться именно с документами о смерти Ленина. Самое время. Потому как у кого-то мозг работает правильно, и он полез узнавать о наследии государства. Кто пробивал сведения этим молодым человеком, мне неизвестно. Когда он изучал документы, было все гладко, и его никто не пресекал в доступе. Но как только он огласил просьбу пофоткать документы, спохватилась охранная система государства. Молк ишь отсюда, подгляденец. Но знакомство с данными документами уже достаточный фактор для определения, как будет проистекать история на территории нашего государства. Для того, чтобы подсмотреть определение наследственного права. Фактор определения наследственности права был подсмотрен. Буквально сразу же Ольга Ульянова, племянница Ленина, заявила о продлении секретности папки еще на 25 лет. Далее в 1998 году вышел ролик Симпсоны, показанный выше. Пару По недель ходит присказка, что мульт Симпсоны имеет свойство предначертания, но как вы видите, никакое это не угадывание наперед, а знание наследственного римского права. В 91м подглядели, а в 98м вышел мультик. В 2011 году Ольга умерла, и теперь некому продлять гриф секретности. И этот самый гриф секретности будет окончен в 2024 году, ровно по сроку, указанному в мультике, когда Российская Федерация вдруг признается, что она Советский Союз и что она пошутила. Что же мне сказать тем умникам, которые водят хороводы не там, не в круге того места? Выскажусь так, чешите тыку недоделанные мои, а то нечего будет, и верните охрану Ильичу, чудики. Кто оценил объем вложенных усилий и конечный результат, ваше спасибо можете отправить в кошелечек под роликом. И, исходя из размера спасибо, пойму, следует ли мне продолжать работу по этой теме. Интересна она вам или нет? Дело или не дело, дело совершенно не, не, не в этом. И, и, на мой взгляд, этого не нужно трогать. Во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, связываются с этим определенные достижения прошлого советских лет, достижения советских лет, а советский Союз так или иначе безусловно связан с вождем мирового пролетариата Владимиром Ильичем Лениным. Вот поэтому, поэтому вот, ну, забираться. Зачем? Надо просто идти вперед и все и, и, и развиваться активно.